Я копирую Билли Айлиш. Офигенный чувак. Мм, любовь этого моего лета. Вот это ненормально. Ситуация с той же Марисен, поэтому я сделаю хотя бы фотку в Инстаграм. Что? Шиперите? Такой хейт с матами И простите за выражение, говнить. Привет! Я большой салатовый пушистый шарик с глазами и язычком. И теперь это мой канал. Привет, я анимеджик до сих пор, и это до сих пор мой К канал стоп, я забыла кое-что сделать, ща И да, я опять надела шапку, потому что, потому что у меня опять какой-то пипец на голове, я не могу В общем, мне кажется, мы давно вот так вот не разговаривали по душам, особенно на этом канале точно За всю историю мою на ютубе я, честно скажу, я редко очень сталкивалась с хейтерами Точнее, я вообще с ними не сталкивалась, но были какие-нибудь моменты, типа, там, ты тупая, ты ведешь себя как дура, единичные какие-то комментарии, я никогда на них особо внимания не обращала. Но сейчас меня бомбит! Нет, просто в последнее время я стала сталкиваться с людьми, которые выражают негатив в мой адрес, и стало это происходить именно тогда, когда я стала все больше и больше открываться вам, все больше и больше становиться собой, такой, какая я есть. Безумный, сумасшедший О oh майга Что он за волос тут в глаз лезет В общем, видимо, далеко не все люди Были к этому готовы Для того, чтобы продолжить наш разговор Мне понадобится мой инстаграм Посмотрите на то, что происходит с моим iPhone. Мало того, что у меня весь экран в трещинах, и я боюсь, он скоро просто лопнет, посмотрите, что происходит сзади. Итак, Инстаграм. Кстати, не забывайте на него подписываться обязательно, потому что именно там я рассказываю все, что происходит в моей жизни, выкладываю какие-то фотографии, делаю сторисы. В общем, там все, чего нет на каналах, особенно последнее время, когда у меня просто нет времени. По крайней мере, я появляюсь в Инстаграме, и вы можете все оттуда узнавать. В общем, в Инстаграме гораздо больше... Жизнь вот этой вот чисто меня И поэтому там появляются фотографии И образы, которых просто ну, нет на каналах Я даже не знаю вообще с чего начать И в последнее время мне очень многие стали там писать Что я копирую Билли Айлиш КОПИРУЮ Кстати, как насчет того, чтобы делать побольше вот таких вот подобных общительных видео? Ставьте лайки, если вам нравится эта идея, и проголосуйте в вопросе, может быть мне сделать в ближайшее время ролик про шиперов, с кем меня шиперят? Я только что специально в инстаграме провела опрос, э, о ком вы хотите ролик, о шиперах или о хейтерах, и 65% сейчас уже проголосовала за шиперов. А я тут о хейтерах рассуждаю. Блин, мой мозг так кипит, что я не могу просто сосредоточиться. Короче, я недавно написала в инстаграме большой пост, который был ответом на фразу, которую стали писать мне в последнее время очень многие. Аня, ты изменилась. Аня, ты стала другая. И здесь очень важно во всем по порядку разобраться. Это видео я назвала именно так, потому что, конечно же, все, что я буду говорить, не касается моих настоящих мэджиков, которые знают меня, которые чувствуют меня. И... И все понимают, И если они видят какое-то сходство То они просто прикалываются Что касательно закоса под Билли Если здесь есть ее фанаты Респект вам Я тоже ее очень люблю Реально люблю Мне очень нравится э, ее творчество Особенно самая безумная ее часть. И мне нравится ее стиль. И вот сейчас мы постепенно наконец-то подбираемся к моему личному ответу на фразу «ты копируешь бильяль». В оправдание себе первое, что я хочу сказать, это то, что я всегда была э, немножко крейзи и мне всегда нравилось что-то необычное. Я недавно снимала ролик, где... Недавно. Ага, Аня, месяц назад ты снимала его... В общем, в том ролике я показывала свои детские фотографии, причем совсем детские, где совсем еще, совсем еще ребенок, и хожу в огромных широченных штанах, каких-то огромных офтах, с какими-то крашенными волосами, в салатовой такой ярко-салатовой куртке. Это было всегда, ничего нового не произошло. То есть такой пацанский, скажем, стиль мне нравился еще с древних времен, когда, возможно, большинство из вас еще даже не родились. Я дальше объясню абсолютное безумство этой фразы и вы поймете просто все Кстати, шапки я носила всегда и настоящие мэджики это знают И большие футболки, и большие штаны, ничего в этом нового особо нет Единственное, что я добавила к своему стилю, какие-то приколы с носками, например, мэджик носочки, хэштег Это, кстати, у меня была идея, это я сама для себя придумала носить какие-нибудь идиотские дебильные носки и... Одеваться так, чтобы их было видно на фотографии Отсюда появился вообще этот хэштег Кроме Билли, мне еще нравится Офигенный чувак э -э, Зовут его Young Blood Это просто вообще прям м -м, Любовь этого моего лета Шикарный просто Парень, офигенные у него песни, и он сам очень мне импонирует всем своим поведением. Хотя он, конечно, тоже вообще крейзи еще более крейзи чем все, кого я видела из артистов. И, кстати, да, он тоже носит много колец, много цепей, странно одевается. И еще, наверное, я кашу заодно и под него. Редко кто об этом пишет, но некоторые мэджики даже делают фотографии, где сравнивают наше сходство. Кстати, это, да, это он у меня вот здесь вот на картинке. Просто Офигенный он. Так вот, по поводу образов Билли или Янгблада, которые мне очень нравятся, и я не вижу ничего страшного в этом признаваться. Я не считаю, что это зашквар какой-то, что тебе может что-то нравится, и ты хочешь что-то от него себе взять. Это просто нормально. Ненормальный буллинг, хейтинг и травля. Вот это ненормально. Есть определенные люди, которые выделяются из толпы, и они бросаются в глаза. Поэтому, когда кто-то другой хоть немножечко... В чем-то начинает становиться похожим на эти образы, которые выделяются из толпы, в том числе вот этого офигенного чувака. Люди замечают это и поэтому начинают говорить, типа, ты копируешь. Ситуация с той же Марисен, если я не ошибаюсь, ее постоянно хетит за плагиат. Арианы Гранде за то, что она на нее хочет быть похожей. Я могу ошибаться, может не Арианы, но неважно. Суть в том, что она, возможно, и просто нравится и какие-то вещи она себе от нее берет, не чтобы, типа, быть похожей, а просто ей это нравится. Эти люди выделяются, да, а есть вот просто очень много типичных гламурных девочек, условно, там, как Бузова, Лобода, и таких в нашей стране намного больше, девчонок, которые... Одеваются в юбочки, каблучки, брючки какие-то, длинные ровные волосы. Ну, гламурно назовем это так, но это не гламурно. Ну, в общем, вот эти вот э, типичные девушки, они же тоже все похожи. Они очень похожи. И это равносильно, как пойти и им писать, ты копируешь лобаду или ты копируешь Бузову, потому что Бузова выглядит просто гламурно, длинные волосы, какая-нибудь блузочка, брючки, каблуки. И любая другая девушка, которая одела брючки и каблуки, у нее длинные волосы, получается, копирует Бузову или что? Вот об этом я хочу сказать. Когда вы видите что-то выделяющееся из толпы, и что и кто-то другой похож на это, вы считаете, что копирует. А если очень большое количество людей Похоже по стилю на Алену Вену. Вы же не идете и не пишете, ты копируешь Алену Вену, потому что ходишь в рубашке и джинсах. Более привычных вашему взгляду, тех, кто это пишет, или моему взгляду образов, очень много. Но при этом можно каждому из них написать, ты копируешь вот эту гламурную девушку, ты вот эту вот, а ты вот эту, а ты вот эту, потому что они все похожи. Но вы же этого не делаете. Тогда почему вы делаете это, когда что-то уникальное похоже на что-то уникальное? Ну блин, это так... Ах, ты гламурная? Значит ты копируешь вот эту гламурную звезду? Вы же так не делаете. Ну вот подумайте, это звучит точно так же. И меня это не обижает, потому что мне не стыдно признаться в том, что мне кто-то нравится. И я что-то хочу от него взять. В моем инстаграме, кстати, была еще фотка вот в этом вот парике. И я, если честно, изначально его покупала для пародии на клип. Потом я решила сделать из этого образ для Смешилкиных. В общем, сейчас пока что он не пригоден, поэтому я сделаю хотя бы фотку в Инстаграм. Я всегда была безумная. Если вы смотрели факты о моем теле, я разрезала язык по глупости в детстве. У меня куча татуировок. Ни у кого не скопирован. Я брилась в школе на Наверное, кого-то копировала тогда. Я красила волосы в разные цвета, я делала все время разные прически, я постоянно менялась. Я в школе в какой-то момент была рэпершей, ходила в широчейнейших штанах, в огромных, просто гигантских толстовках. Потом в какой-то момент я была неформалкой, ходила в бузинких штанишках, в слепончиках, э, в СКА-клеточку, в футболочках, с челочкой с такой, заделала себе пирсинг на всем лице, сделала вот такие вот, вот тоннели, красилась черный цвет, ну то есть чего только в моей жизни не было, и настоящие мэджики, кто следит за всем этим, не понимают это и им не приходит в голову сказать что я изменилась я не изменилась я такая же и самое главное что в этом посте я написала это то что я по характеру душой человек не меняется от того что он на себя надевает это абсолютно не имеет значения и если вы судите людей по тому, как они выглядят, то это я, скорее, не очень хочу, чтобы у меня были такие зрители. Потому что получается, что эти люди, которые вдруг стали хейтерами и кричат «ты изменилась», они не смотрят в душу, они смотрят на картинку. А я не сужу людей по внешности, и как я написала в посте, я сужу людей по поступкам. И вот этот поступок, это равносильно, как друг твой вдруг поменял стиль, и ты такой... Фу, ты мне больше не друг. Серьезно? Вы по стилю с... от людей отказываетесь? Вы готовы перестать э, с человеком дружить и общаться, потому что он внешне изменился? То есть, если ваша, ваша сестра покрасит волосы в черный цвет или в синий, или в зеленый, вы больше с ней общаться, что ли, не будете? Что? Я бомблюсь, но, как всегда, по-мэджикски с весельем. Окей, ребята, потому что лучше у меня не будет в семье таких людей, кто готов просто по щелчку пальца за то, что ты изменил прическу, надел цепочку или что-то еще, отказаться от тебя, от своей семьи. Так у нас не работает. Настоящие мужики все видят, видят правду, видят, что я в душе, все тот же человек, все тот же рукожоп, все та же безумная Аня, которая безумно любит свою семью. И как я писала в посте, я считаю, что за этот год я даже еще ближе стала общаться со всеми. Просто вдумайтесь, большинство блогеров вообще ничего этого не делают. Не отвечают на комменты, влс, директ, или не делают фан-встречи. Особенно, когда достигают большого уровня подписчиков, он уже становится все равно. Но я продолжаю за вас переживать, беспокоиться, отвечать, доносить до вас что-то, чтобы вы думали головой, я забочусь о вас, и это правда. Поэтому, если кто-то считает, что из-за того, что я надела какую-то другую одежду или что-то там на себя напялила, просто потому что мне нравится это, Готов отказаться от меня как от друга, пока, потому что так будет лучше для всех нас. И... Для моей семьи, которую я берегу от всяких негативных людей И учу вас тоже не реагировать Поэтому, если кто-то мне в комментариях, где-то вы увидите, пишет Ты копируешь или Алиш? пошлите ей ссылку на это видео Хотя, я сомневаюсь, что этим людям вообще можно что-то объяснить А еще советую очень вам пойти посмотреть на вот этого вот чувака И пишите мне, что я копирую его Потому что он офигенный Про шиперов Очень многие стали шиперить э нас с Янгладом сбили В общем, это, это очень смешно Большинство переживают, что я, типа, злюсь Как многие блогеры, они очень злятся, когда их с кем-то шиперят Ну, шиперите меня, типа, все такое Шиперите, это весело, это прикольно Возможно, завтра я захочу стать супер-гламурной блондинкой Такой вот ходить на каблучках И, и будет весело, если люди все будут писать Ты копируешь Бозову В любой момент я могу измениться внешне, и это нормально, и я, я верю, что самые настоящие преданные мэджики, которые знают, что у меня в голове, чувствуют мою душу и мое безумие, в любом случае останутся со мной несмотря ни на что, потому что это просто глупо. Я видела такие комментарии у других блогеров, такой хей с матами, со всем вот этим вот, страшно представить, э -э, как тяжело людям это переживать. Это ужасно, что в нашем мире есть. Люди, которым нечего делать, кроме как сидеть и, простите за выражение, говнить кого-нибудь за что-нибудь. Да займитесь чем-нибудь сами, найдите себе занятие какое-нибудь, и вам станет все равно. Зачем сидеть и просто, а ты такой, а ты такой, а ты вот такой, а вот ты дизлайк, описка, скатились. Никогда этого не пойму, и спасибо большое вселенная за то, что мои хейтеры просто лапочки. Не судите людей по тряпкам, задумайтесь, потому что... Кумиранг возвращается, и завтра, когда вы вдруг захотите поменяться, потому что вам что-то другое, новое понравится, кто-то скажет вам, фу, ты изменился, ты больше мне не друг. Пока. Вот он, он реально, все, скоро уже его не будет, вот я чувствую.